Вот, смотрите, что делаю, трактор в углу стоит, наказан. <с <с Тележка, сколько длина? Метр десять Метр на 80, а повышена по бортам 72, вот от земли. Друзья, всем привет! В общем, смотрите, что слояли. Тракторок пока стоит в углу. Вот, чтобы не мешался. Так сказать, по-быстренькому. Привез мне человек корпус. Вот. Сейчас он поехал за трубой. На на ручку. Вот. Она будет как ручная, так и цепляться к трактору. Сейчас все расскажу. Вот пока его нет. Вот как есть, сейчас расскажу. Вот звонит вчера человек. Говорит, сделаю тележку, вот ширина 80, длина метр 10. Говорит, Саня, надо переднюю балку сварить и вот эти стойки на колеса. Там, говорит, два часа работы, всего-навсего, два часа и все. Говорю, ну хорошо, привози. Ну, приехал сейчас, я, наверное, в пол седьмого вечера, ну, около семи, пока мы тут занесли, до 10 где-то до одиннадцати тут возились. В итоге, что было сделано? Ладно этими колесики, ладно эти стойки. Короче, проварил все швы по кругу после э, сварки электродами. Ну, потому что э, это капец. Блин, дружище, извини. Я, я должен рассказать, как это было. Вот, проварил все швы. С утра сегодня пришел, как свежим глазом посмотрел не, не ночью, потому что ну, ночью работать сами знаете, целый день э, с ним, а потом вечером еще и здесь вот снимаю все с первого дубля, потому что вот с минуты на минуту сейчас подъедет а, с утра смотрю а рама, рама, она пропеллером вот так вот, то есть она была сваренная, я проваривал, она уже была пропеллером, почему я не посмотрел сразу я не знаю, поэтому что сегодня, сегодня пришлось ее Практически всю разрезать, снова выставить ее так, как нужно. Палец сбил. А, так, как нужно, чтобы не было вертолета. И заново еще раз все сварить. Представляете? Это два <с -2> часа работы. <с -2> вот, планировалось. По итогу, что получилось? Борта мы сделали, она а, с бортами. Вот. Сейчас будет видосик а, с размерчиками мини-тракторная телега получается вот как-то так дышла не хватает дышло осталось только сделать ось поворотная передняя вот. ну, она крутится пока 360 но будут ограничители стоять которые будут фиксировать в нужном положении ну как как положено что там говорить вот значит длина метр 10 да? метр 10 на 80 вышина э, от низа земли до верха борта 72 до пола это вот будет фанера лежать ламинированная 48 с половиной сейчас на данный момент 47 борта откидываются в три стороны вот, вот. Колею мы не мерили. Сейчас померяем ради интереса. Кстати, вот колья Мужики, здесь вот на центр. Здесь ровно 66 Вот получается. А ширина, соответственно, вот по, там по краю колеса. И здесь 75. Это если что, съемные. Кстати, что-то габаритное перевести, невысоко поднимать. Если что-то, да, она не самосвальная, но вопросов нет. Зато самая простая в интернете. Сколько стоит в интернете? Что такая вот штука из а, трубы 2 на 2 или 15 на 15? Что, серьезно? Ни хрена. 15 на 15 труба. Вот. Со штамповки. А. Здесь, короче, 20 на 20. 40 на 20, 40 на 40, толщина стенки 3 миллиметра. Навесы мощнейшие, тут, я не знаю, тут килограмм 400-500 запросто увезет. Не, реально говорю, потому что я на вот таких колесах, помните, да, вот на таких даже, на мотоблочных грузил, помните, сколько на передок мы тогда считали, когда 6 мешков, комбикорма загрузил это 300 килограмм они правда потом повзрывались так это два колеса 300 килограмм держали а здесь четыре колеса вот. вот такие дела так что 300 запросто можно грузить четыре колеса эти выдержат вот как то так в общем теперь добавилась дышла дышло пока вот такое здесь гайка 20 варена Просверлена 22 коронкой, втулочка стоит. Это будет штапариться вот здесь, но не этим болтом. Другой тут спецболт есть, без резьбы. Вот так вот это дело будет штапариться специально. Также есть ограничители. Мужики уварили. Вот они тоже 20 гайки. До него дышло доходит до этого ограничителя. И колеса дальше не выворачиваются. Ну они по счет не прикручены, так вставлены. Потому что сейчас будем разбирать. Вот. То есть такая вот тракторная телега получается. Также и в эту сторону. Ограничитель из гайки. Ну не стали ничего тут лишнего. Они я их на металломе насобирал. Они какие-то не кондиция, ни туда, ни сюда. Вот. И будет вот так вот теперь кататься вот такие вот дела в общем сделали вот такой переходничок ставится в этот самый ну в навеску штапариться и все и уже поворот идет здесь подвижная часть то есть чтобы немножко хотя бы немножко отыгрывал вот, также он будет его и толкать смело даже вот так если будет все равно потому что вот здесь вот все оно связано на жесткую навеска регулируется гидроцилиндром выставляется нужная вышина вот, сейчас осталось сделать сюда ручку вот она будет либо сюда вставляться либо туда сейчас он звонил уже подъехал в общем давайте сейчас поеду пойду встречу сделаем ручку и уже финальные, так сказать с бортами поставим покажу Дружище, извини, но я должен был рассказать вот Вчера с 6 до, и до 10 или до 11 мы провожкались И сегодня я пришел с утра в 6 часов сюда И вот до сих пор, вот уже 5 часов И еще мы не обедали, ни я, ни он Вот он только поехал за трубой, полчаса назад И сейчас вот пойду его встречать и еще не закончили. Всего чуть-чуть. Пришлось ее полностью реанимировать, мужики. Полностью. Вот. Как-то так. Просто сердце кровью обливается, когда вот где-то что-то не то пальто. Так, все. Ручку доделали, мужики. Вот так вот получается. Ну, выше она произвольная. Длина вот только вот от края до э, края. 70 сантиметров а вот сколько она вышла на данный момент уже неважно в принципе вот взял можно вручную его потаскать вот прицепу эту тележку да вот сейчас она на пальце там зафиксированы вот, его расфиксировал его тащишь она за тобой как говорится едет это шарнирчик вот она вставлена сейчас через вот этот Переходничок, адаптер, я не знаю как его, чтобы он не потерялся, можно его и снять, Всё, оно, вот, труба в трубу заскакивает. Задача одна, тащить, можно также толкать, запросто рулить, все это практически, вот, ну, где-то где заткнуть надо, мало ли что. Вот. Также можно вот сесть в кузовок и где-нибудь с бугорка, вот таким вот образом, а, покажу. Человек сидит рядом, скажет, дурик какой-то, смотрит. Вот с бугорка можно вот так вот просто, как, я не знаю, как их называют эти, что на скейтах там гоняют, как их там называют, вот, с горок, которые вот гоняют, вот там смотришь, по автомобильным трассам, вот здесь примерно та же самая система может быть. Ух ты, блин, тормозов нет, да они нам и не нужны, в принципе. Все. Вот такой вот, вот внешний видон получается. Не зафиксировано еще. Нет фиксатора. Но снимаются все легко. Все, короче, на этом, пожалуй, видос можно закончить. Кому понравилось, обязательно оцениваем. Ну, конечно, да, он еще не обшитый, не крашеный еще никакого корица только скелет скелет который ага. скелет который должен был делаться всего лишь два часа вот Ну, по итогу о сутки практически да да да ну вчера тоже 6 часов вот в общем мужики всем пока как говорится скоро увидимся